Павел Николаевич, какие новости совета депутатов Ленинского городского округа, который вот на этой неделе опять состоялось заседание? Ну да, они смешные, они каждую неделю, даже меньше, чем за неделю два раза проводят заседания. Внеочередные заседания совета. Внеочередные заседания, потому что они могут организовать работу, и поэтому вопрос совершенно не, скажем так, выносит на совет только чтобы произвести совет. Но это когда а в Совете же там есть два освобожденных гражданина, которые ну, такие не могут организовать работу, но получают за это деньги. Вот. Ну и этот Совет состоялся. А, причем так интересно. В воскресенье, в субботу приходит информация, что в понедельник будет Совет. И документы. То есть получается, что меньше там, двух дней на то, чтобы оценить вопросы в совет. И я тут вспомнил анекдот. Знаешь, есть такой старый анекдот, когда жена посылает мужа в булочную, вот, и говорит ему, купи два батона. А он пришел, забыл, как два, и говорит, дайте мне три батона, один не надо. И здесь такая же история. значит, Неочередные советы собираются, как правило, по требованию главы, который вносит в повестку дня вопросы и просит их рассмотреть в неочередном порядке. Либо, по мнению, там, группа депутатов, ну, по-моему, не меньше десяти их должно быть. Естественно, совет депутаты, поскольку у них нет таких трепещущих вопросов, не вносят, это глава. И вот глава пришел и говорит, хочу, чтобы вы рассмотрели четыре вопроса. А потом вдруг на совете, когда уже за повестку дня проголосовали, говорит, «Ты знаете, а вот этот вопрос не рассматривайте, я еще не разобрался. Ну, зачем ты тогда его вносил? Говорит, зачем ты сидел и молчал, когда повестку дня утверждали, не можешь сказать ничего? Это как раз новый глава, который... Только пришел на работу, но, судя по всему, ничем не отличается от предыдущих глав, которые, ну, скажем так, очень послушно им сказали что-то внести. Потом в последний сказали, ну не вносить. Вот. Ну и, конечно, вопрос сняли с повестки дня, один на конституционных, кон, э, на концессии э, соглашения конституционных. Но на самом деле э, уже пришла информация, что еще одно заседание Совета, уже очередное, будет 19 числа с одним вопросом повестки дня, утверждение главы. Вот. Ну, какой смысл было собирать 12-го, если 19-го собираетесь опять собираться в очередные вопросы. А вот что меня неприятно удивило, что ну, есть какой-то порядок, например, фракция КПРФ в Ленинском городском округе, в Совете депутатов, попросила рассмотреть вопрос о увеличении выплат ветеранам войны, участникам войны, ну, в общем, льготным категориям граждан. А потому что у нас установлена выплата в 2000 рублей а, единовременно, а мы предлагали 5. Тем более, что их становится все меньше и меньше. И это существенно на расходы бюджета не повлияет. И этот вопрос не ставят в поезд дня. Значит, мало того, даже не объясняет, почему. Ну, казалось бы, ветеранов надо поддерживать. Это же не муниципальные служащие, которые все время поддерживают совет депутатов и исполнительная власть. Но вот мы пытаемся добиться, чтобы этот вопрос включили, и тогда, может быть, нам повезет. Понял, Николаевич, ну, да, в канун 9 мая, мы вчера проехали некоторые воинские сохранения, посмотрели, вопрос, вы уже поднимали, э, но ну, снег встаял, сказать, что там стало чище, вокруг пакеты, как Нет. вы на это, может быть, среагируете, как депутат? — Не планируете обратиться Понимаете, к главе? Ну, — Вообще-то, на самом деле, исполнительную власть подгонять э, не надо. Ну, или есть граждане, которые им обращения пишут. А вот, Мы-то со своей стороны, я имею в виду в нашем округе, многое делаем. Для того, чтобы, вы, кстати, видели, сейчас идет ремонт э, нашего обелиска. Мы там решили положить плитку, значит, краску сейчас там сдирают. Я думаю, что к 1 мая мы закончим эти работы. Вот. Ну а эти вот, так скажем так, ребята, которые под лозунгом главное не быть, главное оказаться, пришли на работу сюда, и ничего не понимают, Им об этом уже неоднократно говорили. Ну, надеюсь, что до них достучатся жители деревень, картинского сельского, так сказать, картинского округа так называемого, и они начнут хоть что-то делать. Как вы будете голосовать, фракция имею в виду, за главу или воздержитесь Знаете, ну во первых нужно вопросы ему задать ну последнее вот это вот э, действие когда мы начинаем задавать вопросы, просим о том чтобы фракция КПРФ встретилась с главой а глава не хочет всячески уклоняется он готов встречаться со всеми только э, не с фракцией кпр это в одно что этот э, гражданин пока либо боится встречаться не может ответить на вопросы а если он некомпетентен, какой смысл его сделать головой? Но мы все еще ждем. До 19 числа осталась еще неделя. Поэтому надеюсь, что встреча состоится, и мы сможем задать ему вопросы. То есть до, до голосования должна пройти? Ну конечно, ну, нет, мы надеемся на это. Но я боюсь, что там же такая ситуация. Большинство в Совете принадлежит Единой России и ее спойлерам. Ну или там... Uh, таким людям, которые якобы самовыдвиженцы, на самом деле вышли при поддержке ЕГИН России. А сам этот uh, кандидат тоже принадлежит ЕГИН России. Mm. Если почитать интервью, который, которое он давал в, в том месте работы, где он раньше работал, в Можайском городском округе, конечно, uh, так слезы наворачиваются на глаза, и, там больше вопросов, чем ответов. Mm. Ну, личного общения нет. Посмотрим, что он будет говорить при выдвижении, что там будет вообще. Вот. Но боюсь, что... Я, например, считаю, что надо голосовать против. А как фракция решит, ну, я это все обсудим. Ну, ведь Демократия — это, конечно же, правление от имени большинства, но с учетом мнения все-таки. Да? И КПРФ — это фракция, которая также э, сформирована людьми, то есть там находятся представители, как-то игнорировать и не общаться, это что-то, ну, даже, даже не рабочий процесс какой-то, мне а, кажется ну, так. Опять же, мотивы какие. Эти главы, которых назначает губернатор, он фактически их назначает, хотя вроде как будто система э, выдвижения, голосования, Советом депутатов, ну, мы прекрасно понимаем, кто ставит на должность этих глав. Но он предлагает за да? то, чтобы вернуть обратно выборность глав. Приму... чтобы Конечно, чтобы выборность была прямая, тогда человек хоть как-то что-то обещает людям, которые живут на территории. Соответственно, потом с него можно спросить. Сейчас он ничего никому не обещает, кроме того, что он обещает губернатору быть абсолютно лояльным. Но интересы губернатора не всегда совпадают с интересами народа. Ну а если ну, губернатор еще не дай бог его родственники занимаются каким-нибудь бизнесом, например, строительным. И командует там фирмы какой-нибудь самолет, то интересы родственников губернатора прям расходятся с интересами жителей у губернатора возникает, скажем так, конфликт интересов есть такое понятие, когда с одной стороны его родственники строят на территории, а с другой стороны надо каким-то жителям объяснить, почему ему строят. Вот это отдельная песня, отдельный разговор о том, а зачем такое жилищное строительство нужно жителям Московской области и конкретно Ленинского городского округа. Какой в этом смысл? Потому что если бы появлялись одновременно рабочие места, то были бы налоги дополнительные. На эти налоги можно было улучшить жизнь на территории. Но жилье, оно налогов не приносит никаких. Ну, если не считать мелочи, там, налог на имущество, но он небольшой очень. А вот проблем, связанным с содержанием объектов, увеличением, скажем, количества школ, больниц, детских дошкольных учреждений, с дорогами, с экологией, огромные эти проблемы. Тогда в, как в чьих интересах осуществляется а, такая огромная застройка? Какой смысл в этом? Я понимаю, когда вот мы строили, мы решили вопросы прежде всего нашего коллектива, и сейчас все живем в новом, скажем так, улучшенном жилье. И расселили наших, семьи наших сотрудников, и увеличивали им квартиры в случае, если рождался еще один ребенок или два ребенка, и мы, соответственно, переселяли их в более, скажем так, комфортабельные квартиры. А вот в смысле строительства вообще огромных жилых массивов, вы видите, что у нас там в проекте генерального плана, там вообще застройка, то есть еще три или четыре района приедет сюда и будет жить. Вот. Причем она запланирована до 2024 года фактически, а значит, строительство больниц, поликлиник, школ, все куда-то на 40-й год отнесено в соответствии с нашим генпланом или проектом генплана, который вот сейчас предлагается. И поэтому... Когда олигархи от строительства заинтересованы в переводе земли селькос несекос а губернатор и вся власть, соответственно, поддерживает желание олигархов, а не желание жителей, то мы получаем вот то, что сейчас происходит. Поэтому это такой большой вопрос. Кто же должен все-таки поставить, ну там сказать «нет» застройки такого типа каким-то, совершенно безумным проектом строительства каких-то дорог, потому что, ну, знаешь, дорогу надо строить куда-то. А сейчас дорогу построить в Латкарино, например, какой смысл, там, что в Латкарино есть рабочие места, там, что там какие-то зоны отдыха. В Владкарине такая же проблема, как у нас. И поэтому построить дорогу для того, чтобы просто освоить деньги какие-то бюджетные, это бессмысленно. Еще другая цель, знаете, как говорят в симуляция бурной деятельности, что якобы И идет работа. Это еще Салтыков Сидрин писал, ну правда про железные дороги, что во всем мире железные дороги строят для передвижения, а в России для воровства, потому что с строительства можно много украсть. И поэтому это как раз та самая история, когда у нас для того, чтобы освоить какие-то средства, придумывают какой-то сумасшедший проект, который по большому счету а потом выясняется, что никуда никому не нужен.